И у меня момент разгибания руки увеличился спокойно. Как Засунул как вторую руку от работы. Все. Мы народ, богоносец, мы народ, победитель, будем резать друг друга. А вы поглядите. Вы хотели Тантуха есть? Да, там туха. Есть, нормально. О, вот там туха. <связывая> потому, потому что, смотрите, допустим, да, вот если мы вспоминаем то же самое, это, не знаю, там, айкидо, джиу-джицу и джи, тому джи, подобное. Вот у нас раз, два, три сустава. Соответственно, вот здесь у вращение больше, здесь у вращение еще больше. Здесь у нас вращение, соответственно, меньше больше. Да. Соответственно, если я начинаю двигать вот так, это много движений. Если начинаю работать через кисть, это мало движений. То есть, все, здесь я должен вот так вот сделать, да, чтобы вы поймали. А здесь просто. А как часто такие вообще ситуации могут происходить? А, Нет, не, не разговор, разговор не ситуацию, я ей рассказывал про элемент управления про про про и про вектор. Да? Теперь, соответственно, то есть, когда я вот я беру. Если начну делать каким-то вот таким каким-то макаром, да, это одно. Ну правильно, что бы повести его сюда. Примерно вот вот таким. Теперь возвращаясь к вектору, да? если что прыгай, давай какой-нибудь. пойдем я там кулака смогу. Получается, что? Гроза здесь, да, и точно начинается пытаюсь, допустим, взять, да, Его пошел. И вот отвод. что нам как бы сейчас рекомендую, да. Соответственно, получается, что, если я буду стать вот таким образом про вектор, рано или поздно я пойду за ним скедом. По поводу таза. Он выводит сюда. Соответственно, я просто ворачиваю таз, и у меня момент. Разгибание руки уличается спокойно. Разгибание руки уличается спокойно. Засунул вторую руку отработал. Вот вс ⁇ Вот вс ⁇ Вторую руку отработан. Вот в этом случае, в этом случае я сюда не помещусь. То есть, вот, то есть, он такой, а, -а такой, такой, вот, такой, пошел, да? И я такой, а -а -а, ну куда, ничего, все, я плечо отдал. Ну да. Вставляю та, вставляю плечо. Плотно. Ну. Все. Вот момент выдергивания ножа. А в момент выдёргивания? Никакого выдёргивания. Я просто, просто руку Две руки мои, забираю, да. Забрал, и все. забираю, начинаю от дальний и все забираю к себе. Забираю к себе, что смог, прижал. сейчас он мне спины сточивает, нож вниз. Да, да, не да это вот к вот, слово... слову о векторах. И... Опять же, опять же, вектор, допустим, да? Вот, скажем так, вот я забор сюда сделал, образно говоря, да? То есть забор сюда сделал, а он, не допустим, лучше? А он допустим, руку, допустим, держит здесь. Вариант получается какой? Тоже беру, вращаюсь, забираю руку, вот и пошло. Тоже... Вращаюсь, забираю руку, вот и пошло. Понимаете, да? Вот. То есть вектор вектор, он есть. Только для того, чтобы мы работаем, нужно понимать, с рука Но, стоит. Вот, видишь, я же говорю, все спиной, всем телом работают, не только частью. Да, а часть. Ты да, да. Сестра, а никто вот. не работает одной частью. Всегда, всегда. Абсолютно он. всегда. Ну, То есть, допустим, скажем так, ну, это вот, да, опять же действие, кому понятно. Стопа, Тоже стопа, здесь. Стопа. Я выдергиваю не просто руку. Дайте, ну что, ну, дайте еще. Я выдергиваю не просто руку, да? А всем я вес создаю... Вот, вот, вот, продолжаю его контролировать. Я неправильный вектор съемки снял. Я без включения останусь. А вот. То есть, вот человек... Субишь. 120. 120. Я где-то соточку похудел маленько. Там то тоже. Ну, держи, держи, держи. Да я сам это показываю. А, уже показываешь, плагиатем, значит. Одалжили? Нет, ну я же, по-моему, зимой эту же тему показывал. Да-да, было-было. И вот момент срыва, да, то есть локоть создал, вектор взял. И всем весом вниз. Палочку сбросил, вот все, пошел. Руку продолжаю держать, продолжаю контролировать. все пошло. Руку продолжаю держать, продолжаю контролировать. Момент теперь. Это было действие. Соответственно, забрал. вот, соответственно, вышел Он перешел сюда. Соответственно, вышел Он перешел сюда. Противодействие. Штука неприятная. Почему? Потому что, при перевороте рискуете, что вам тут, что мы шорки. Но, ну, опять же, риск вы, да. потерять ухо. Ну, может быть, но... Да, то конечно, же, это тоже останется Пускай будет, да Пр Продолжение, продолжение будет. Начинаю работать Он уходит туда, да? Уходит, уходит, вот вот уходит вот, Уходит, вот, уходит, вот, уходит, вот, уходит. Вот, да. Вариант Вариант Не знаешь, куда бежать Вариант на забор Начинает рукой сюда тянуться, да? Опять же Начинает тянуться вот сюда рукой да. Атакуем ему вот сюда ну, да. вот. И ему И уже все. не до руки Не затягиваем Видишь, постоянно возвышающаяся конструкция, да, Вишнево? Да, восстанавливается, восстанавливается, а, то есть, есть, допустим, действие, там тот клинч, да, как вы, как, кто бы, как бы очень называл, есть, соответственно, противодействие, а есть противодействие, противодействию. например, вот то, что я показывал, да, выход, вот этого, да, угу. вариант, он, допустим, вот делает, да, Делай. опа, опять, ну да. Вот я его и перевел. Это работа в теле. Ты чувствуешь, что он выдавливает, ты сам контролируешь. Да, да. То есть он пошел, а я продолжаю за ним двигаться. Нет, ну он просто... Вариантов выхода мало. Вот. А масса, масса, размер, рост и значения не имеет. Вот. Почему? Потому что, допустим, если у него у тебя будет целовое притеснание, он без задавит. Конечно. Вот. Но вспоминаем физику. И если да. ты в него войдешь, как баран, ну, пфф, да. ты его вбинишь. Пока я вра... А тебе и нужно. То есть ты буквально его несколько секунд его держишь, и на руке ты... повис без кинька как котенка, но ему это нужно время. А у него его почему? Слоси? Потому что ты вот э, похуй. уж э, можешь физика отнести, то я, то можно, я он... не, не встал в равновесие, конечно. там что хочешь делать Да. а да, из равновесия как бы, нужно Это в принципе на из равновесия из крайней равновесие. Это основа джиу-джитсу, айкидо это всего чего его. Вот. Потом допустим про это самое про э э противодействие как бы, забору, да. он фиксирует, да, фиксирует. Маленький момент реза Если я вот так достаю, это одно А если ручку заверну вот сюда И сделаю сейчас то же самое действие У него уже половина головы уже угу. это, все. Да, Тебе, если капец цива там будет, да? Да, а да, а да, да. вот эти вот много моменты забора локтя не работают на что угодно, допустим, работа с безоружным противником да? Вот, ну, вот, скажем так, не знаю, что должна быть ситуация Но представим себе, что есть, мне его нужно прям, блядь, вот прям, вот хоть как можно, допустим, на от пространство, допустим, трое-четверо. Соответственно, я мне деваться некуда, я достаю на что-то пику такой, ну и все, думаю, пидорелы, сейчас там будет пиздец. И налетаю ну, на одного, а он такой, хач такой, понимаешь, так оп, руками схватился такой, да? И... Двумя даже, понимаешь? Оп, оп, оп, никуда, куда? Никуда, куда? Да никуда! То же самое. Как на одну руку, на одну руку. Вот. Как, соответственно, на вторую руку, на вторую. Все то же самое, да, да, да, да, да, Лучше, лучше. Куранты дорогие знаки. Чем меньше действий на, приемов на одни и те же действия, тем лучше. Да, да. Отрабатываешь больше. Раз, Опять же вспоминаем Шеменьевская, да, о чем я говорю, что все эти элементы зачетка зачет на Шеменьевский У него тоже у него забор, у него локоток, у него работа на локоток, понимаешь, там да и так далее, и так далее. Ну, работает. Да, да. Момент управления, я на тот раз говорил. то есть вот у меня дигет. Двигай, двигай, двигай Тебе Правильно чувствуешь? Исключительный момент, сохраняй Я пытаюсь на месте, вращение Еще разок, пожалуйста, ноги вывешли Да нет, это, это, это стандартный Да, это стандартный площадь просто свою Сентробенная сила, физика Ребят, не дай. Сохраняет... Бог у вас лохоть слабый. Кто сохраняет центр, это вы Все. Поэтому опять же. Опять же вошел. Опять же, да. опять же возвращаясь к ногам, это именно разговор о том, что э, используя лоу, допустим, то же самое, да, чуть-чуть, чуть-чуть смещаешь противника, чуть-чуть него уходит рука. Соответственно, забираешь его, забираешь его. И, и вошел. Сталкиваешь его, освещаешь? Да. да Потом, опять же, согнутое какое-то положение, да? А, вот, вот мы стоим, мы стоим, вот у нас рука свободно работает, вот-вот. Если я голову сгибаю, у меня, оп, во, максимум, куда у руки работают. Сюда могу, ну что, жопу вытирать, и слышим прыгнуть. И голова поднимать. Да, да, да. Всегда, да. Поэтому, соответственно, вот. Стало и все. И вот, вот, все, что может сделать рука спереди, все, что может сделать рука сбоку, одна, вторая, они, соответственно, делают. Опять же, если мы берем, выводим эту руку значит получается что мы э, весь акцент делаем на то что мы сейчас одной рукой будем делать, такие шут такие зора работать на защиту и на атаку как бы спасая как бы возможно эту руку какая нахер рука мне еще меня шинкуют я сдохну рука будет я буду держать я буду держать сдохну но красиво да, вот. да. А, а вот в таком положении вот в таком положении да у меня значит, получается что, а, обратное положение то есть рука здесь а, а это как бы соответственно, как бы вот в кое, допустим, такие варианты перекатывая такой вариант не прокатывают да не хотя не не не прокатываю был такой это самый э, но ну, это индивидуальный игорь личманенко вот. он ему танту нужно было для того чтобы очки получать он просто уходил просто тупо пиздил он это самый он с казахстана мастер спорта по тайскому боксу уходил такой вот все и ему по барабану он тун тун нога баб а, там свойство, только свойства только в человеке. Все, все, все, дяденька, не бейте. Вот такая. баб кто-то не пухает, он нож взял руку и все. Только соответственно получается, что вроде как рука у как бы здесь, да. А против рукопашника, кому подумай, работает хорошо. Все на сам также так же вывозил. Почему? Потому что, как бы, эта рука контроль дистанции, защита возможность такая, да. Может, подхватка какая-то, да. Он мне меня пиздош, у меня башка уже вот так уже дергается, я его нашуковываю, как бы, да. Судья сказал я мы все, хорошо, победил, в жизни же как бы, да, опять же, я потом встану вот так, да, башкой потрясу, все, а у него тут уже дырек уже будет, еще раз дырек, да, да. поэтому работаю двумя, две руки, две руки, то есть, получается, я двумя руками, эту руку я контролирую полностью здесь, эту руку я контролирую полностью здесь, вот и все, остальное это уже, ну, кто выше, быстрее, сильнее, тогда я да. хитрее, ну да, в том числе, в том числе. А столько шока постоянно, да? А, столько шока, да? Столько. Больше занимайте максимально. Нет, нет. Занимаете нет, стойкой, не, нет. я обычно вот среднее положение. Почему э, положение ноль Допустим, почему рука не здесь, не здесь, а, допустим вот здесь, да? Потому что у меня есть запас хода сюда, запас хода сюда. Почему рука, опять же, получается не вот здесь и не вот здесь, а вот здесь? Потому что прекрасно знаю, что у меня есть движение, временное движение вперед, таким же образом, как и есть назад. Если я буду держать руку здесь, соответственно, я летящий на себя, вот, приму только в самом последний момент. Если буду руку уводить туда, после, после значит получается, по что если я здесь уже проебал, знаешь, как в футболе, да? То есть воротай должен какую-то сильную дистанцию убирать. Чтобы успеть съебаться и туда, и вы туда. Соответственно, если воротай стоит здесь, а уже на подачу прошел сюда, получается, что ворота защищать некому. Вот такая же как бы Вот такой вот момент.